Всем доброго времени суток, хочу показать вам один из способов, как можно заправить одноразовую зажигалку, которую в принципе уже можно было бы выбросить. Но есть очень один оригинальный способ, как ее заправить, не ставя никаких клапанов, и тем не менее она заправляется и продолжает работать. Способ не мой, честно скажу. Посмотрел его у какого-то буржуя, но реально работает. У меня есть такая быушная зажигалка Крикет. Удалось ее заправить, правда, не на 100%, но примерно наполовину. Что тоже, в принципе, неплохо. Отлично работает. Зажигалку Крикет я заправил. Сейчас будем пробовать заправить БИК. Рекомендую такие вот или красные, или оранжевые. Чтобы можно было контролировать уровень газа. Итак, нам понадобятся вот такие вот кнопки-гвоздики. Берем кнопку, вставляем в отверстие и проталкиваем шарик внутрь. Вот я втыкнул. До конца можно не проталкивать. И вынимаем ее. Берем баллон. Я вот таким заправлял. 250 грамм. значит Сделал такую вот насадку. Обычная медицинская иголка. Вытащил иголку. Потом подрезал вот эти лепесточки. И саму иголку уменьшил примерно на 2 миллиметра. Вот эту юбочку снял. Получилась вот такая. Чтобы контролировать уровень заправки ставим фонарик таким образом, чтобы просветить зажигалку. Ставим зажигалку и сверху Баллон И заправляем Вставляем под луч фонарика И контролируем уровень заправки Постепенно потряхиваем И достигаем максимального уровня заправки После этого быстро Снимаем баллон И затыкаем пальцем Это отверстие И потом быстро вставляем наш гвоздик Пихаем примерно наполовину. Дальше обрезаем вот эту вот пластиковую ручечку. Потихоньку надавливаем с одной стороны, с другой. И пока ждем, пока она не треснет. Вот она треснула. Если не получается пропихнуть, можно взять маленький молоточек, поставить зажигалку вертикально и потихоньку туда его забить. Ну вот я забил его. Не торчит и есть возможность подковырнуть и вытащить когда понадобится повторная заправка ну к сожалению на 100% не получилось ее заправить но примерно процентов 50 или 60 тут точно есть попробуем зажечь отлично зажигается для проверки стравливает или нет я вот капнул немножко слюны можете взять мыльный раствор в принципе слюна то же самое в принципе, все получилось нормально. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Всем удачи, пока.